Привет, с вами канал Жека Устал уже я это повторять Жека, Жека Давайте лучше все вместе с вами порадуемся Видите, последний снег Сейчас на дворе 24 апреля Последний день весны, можно сказать То есть зимы И, наверное, последний снег Такой вот, видите, да? Были жаркие денечки и вот сколько снега выпало, друзья. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки, комментарии. И провожаемся вместе, друзья, последний снег.